Иногда случается. ОБС не всегда, к сожалению, с первого раза умудряется разглядеть КС, который у меня запущен. Ну, собственно, в онлайн против ДСК карта ДДАСТ 2. Это шоу-матч и ножевые раунды в данный момент за сторону между коллективами. Есть очень интересный подход у команды OneLine сейчас в... На живом раунде, как вы видите, ребята, спрятались э, в банке на... Ящики, Но это не сильно помогает им на самом... Ой, Кэш еще из своего же тиммейта порезал. В общем, не сильно это помогает на самом деле в ножевом раунде. ДСК бескомпромиссно, на мой взгляд, выигрывают по ножовщину. Ну и про выбор страны за ними. Давайте смотреть, что и как у нас там получится. Кто что напикает. А, к слову, составы. Давайте быстренько познакомимся с командами. Команда OneLine это Кэш, Клауд, Райзен, Шук и... Тачанчики-Чики-Чики, вот такой вот интересный никнейм. А также ДСК. Это Кот 002, Гордон, Тачняк, Никера и Мора. Что ж, дорогие мои друзья, поехали. Пистолетка началась. Игроки атаки все цело или не все цело. Я не знаю, Береты это по приколу или не по приколу. По всей видимости нет. Все-таки пистолетка запущена, и атака а, начинает свое победоносное, может и не очень шествие. Как вы видите, действительно не очень победоносное. На, на парапеты. По парапету пытаются выйти на точку. А, здесь Райзен каких-то. Что, зависает? О, завис! Завис с хаешкой в руках, при этом как бы держа автомат. Вот этот поворот. <с> вот так вот бывает, дорогие друзья. Райзен тем временем делает, кстати говоря, третий минус. Шук с беретами на ищет кого бы этими самыми беретами постукать. Помимо уже отстукнутого одного игрока. Хочется найти ему еще кого-нибудь. А, код 002 ну, попадает здесь просто под мясорубку из вражеских уже нынче Юспов, а не Глаков. И пистолетка остается в активе команды OneLine. Кстати, здесь, конечно, я бы хотел задать вопрос команде ДСК. С какой целью, в принципе, они решили начать именно за слабую сторону. Вот, не в сильной стороне, да, то есть в атакующей, а все-таки попытаться... Uh, ну, типа, как-то все равно это странно, короче Но Лучше было бы все-таки, на мой взгляд, начинать в атаке Да и, наверное, процентов 95 команд выигрывающих uh, ножи Начинают именно в атакующей стороне на карте Dead Dust 2 Код, код, хороший хэдшот Минус 100 Чанчики-чики-чики-чики Далее Кстати, выход далее не последовал Что самые интересные игроки атаки как бы чуть-чуть Uh, такое ощущение, что под испугались uh, натиска, который, возможно, сейчас попытаются оказать игроки обороны. И плюс еще и здесь на просвете лежит бомба. <coughs> Простите, дорогие друзья, размен. Размен произошел сейчас небольшой у коллективов. Но размен это сейчас как раз-таки, наверное, удовлетворяют по большей степени коллектив ДСК, нежели их соперников Рейзану, по-моему, удается, кстати, забрать бомбу. Шук и Клауд по еще одному минусу. Ну и вот тут уже теперь раунд переходит. В ситуацию, которую уже спасти Ну, просто, в принципе, невозможно Когда кот остается в соло Ой-ой-ой, Клауд решил напоследок разбиться Ну, а по итогу мы все-таки с вами видим 2-0 Как бы ДСК сейчас не упирались Этот раунд выиграть им ä, не позволили Ну, если вдруг, кстати, кто-то не понял То за команду OneLine Вот тот самый Тачанчики-Чики-Чики Это, ну, калибри да, кому как ä, удобнее Мак-10 прикол будет с ним. С МАК-10 только размен произошел. Небольшой совсем. Несущественный, я бы даже сказал, 002. А, тот самый код 002. А, делает энтрифраг. Далее последовал разменный минус. Кэш погибает от рук Моры. Ну и прессинг у нас, в общем-то, здесь прослеживается. Какой-то никакой, но все-таки на миду он был. Шук при этом, кстати, стояла ФК. Очень длительный промежуток времени. И только теперь, очнувшись, отправляется на точку Б. При этом, кстати, он остается, в общем-то, в соло против Гордона, у Гордона 100 хп есть девайс, и, и в общем-то, это заставляет немножечко задуматься Александр Табло нету, да, е нету, нету его, и не будет, к сожалению, на этом матче, а, ну, вот такой сервер а, То есть, это исключительно серверная часть, появляются ли бары по краям экрана. Если на сервере что-то препятствует этому, тогда данные не передаются и непосредственно мы с вами не видим ä, никнеймы игроков ä, справа и слева. Ну тут, конечно, шук одной одной легчайшей пулькой заканчивает раунд победой своего коллектива и в онлайн, собственно, забирают третий раунд, но здесь теперь еще хочу подметить очень важный факт, заключающийся в том, что команда ДСК теперь неожиданно еще и в меньшинстве играют да, то есть, мало того, что у них все было не так уж и гладко поначалу они пистолетку проиграли и все пошло как-то наперекос, так скажем да Uh, но ну, так теперь еще и как результат их меньше. Ну, вот уже получается ситуация 5 в 3 с минусом от Клауда, и любые какие-то uh, локальные перестрелочки, ну, будут, как правило, заканчиваться проблемами. Мора забирает кэша, Клауд ставит хэдшот по море, .б кстати, при этом вообще неожиданно, но уже потеряна. Рейзен, uh, минус код 002, и... И кто будет сопротивляться, только точняк Кстати, у нас вернулся, наконец-то, пятый игрок И этим пятым игроком, к слову сказать, является капитан команды ДСК Это Никерон что важно, важно понимать, но еще более важно понимать, дорогие друзья, то, что Точняк в данный момент один против целой толпы оппонентов. И учитывая его позицию, скорее всего, мы с вами уже не увидим каких-то попыток что-либо выбить. Вероятнее всего здесь, ну, максимум, на что можно надеяться, да, это на попытку засейвить Эмку. Если, если, дорогие друзья, игроки атаки его не найдут. При том, что Клауд, кстати, в общем-то, не так уж и а, далеко находится... Ну, при любых раскладах вещей Это странно Кстати, гейм э, овер, если у вас появилась Небольшая задержка, да, и у вас вот на таймере Написано минус 20, вы можете вперед Промотать просто вот на самом деле Банально возьмите и промотайте вперед Трансляцию по ползунку Или если вы смотрите, например, с э, С какого-то девайса С сенсорным э, Экраном или монитором, просто тапами Отмотайте до самого конца и задержка У вас пропадет О-хо-хо-хо! Просто чудо сейчас случилось! Эмочка в руках... Э э как его, господи, точника, отправилась в следующий раунд. Просто чудеснейшим образом не успел Клауд забрать оппонента, находящегося в яме. Ну, это везение, дорогие друзья. И больше я, в принципе, ничего просто даже сказать по этому поводу не могу. Забавно, забавно на самом деле, что именно таким образом закончился этот раунд. Все могло быть куда более, э так скажем остро Для коллектива ДСК. Но уже есть какие-то девайсы. Наверное, это плюс. Наверное. Исключительно, наверное. Попытка от Тачанчика-чики-чики зайти на точку очень неуспешная. Потому что, ну, как минимум, не было тиммейтов, которые могли сразу оказать какой-то должным образом саппорт, э, так скажем. Да, ну точняк забегает в спину соперника и делает аж целых два минуса. И Рейзен здесь, кстати, заметьте э, позу Рейзена. Чекает абсолютно все... Понятно, что я могу сказать. Ну, собственно, э -э, <свенит> клиника, она, как говорится, и в Африке клиника. Кстати, у нас что-то тут это, да, я, простите, забыл раунд прибавить. Заговорился и немножко отвлекся на чатик. Ну... Главное, главное, реабилитировались 4-1 на табло Онлайновцы, в общем, делают э, Ну, что-то интересное Отдача раунда абсолютно необязательная, конечно, сейчас произошла Но за клоунаду порой Надо платить, собственно говоря Вот попытка, опять же, посадить соперника на нож Увенчалась, ну, банально поражение в раунде И все Респект Горду, ну который не растерялся В этой ситуации Ну и дизреспект, наверное, Рейзону, Который вполне себе спокойно Должен был э, заканчивать этот раунд но закончил его поражением. Александр, когда начинаем чемпионат? Ильер, это смотря про какой вы чемпионат говорите. Точняк Мора, Гордон. Какая-то потасовка кровавая сейчас получилась под точкой Ашу. Кстати, со скорострелкой. Тоже какие-то, в общем, не совсем адекватные, как мне кажется, телодвижения от коллектива в онлайн. Попыточки вот... Постебаться, поприкалываться, покупая береты, покупая скорострелки, пытаясь зарезать оппонента при счете 4-1. Ну, на тот момент 4-0, хорошо. При счете 4-0 в ситуацию... В, в, в ситуации, вернее, когда вы играете за сильную сторону, ну, типа, за сильную сторону 4-0 выигрывать это нормально. Это не повод выпендриваться, вот она, как раз в чем все это дело заключается. Но кот ошибается в стрельбе. Шук делает минус, и это 5-1. Солнышко мое, Светлана Андреевна, здравствуйте, горячо любимая моя супруга. Как попасть на турнир? Володя, шуточка уже на самом деле становится старенькой. Ее уже реально, кроме тебя, практически никто и не спрашивает, в общем-то. Саш, где ники игроков? Короче, это вопрос к серверам. Да, нет ников, я знаю, но на самом деле сервер такой, просто сервер вот так записал демку, он мне не выдал ники. А, я в конце трансляции покажу вам, что это ну, действительно как бы нормальная история, то есть что, ну, я надеюсь, вы мне поверите на слово. Я запускал другую демку прямо перед началом этого матча, и на ней есть никнеймы у игроков. А, извини, сантеррористы кто? OneLine в данный момент играют в команде террористов. Собственно, у них, вот как вы видите, никнеймов нет. А у команды ДСК, у каждого игрока есть переписочка к никнейму ДСК. Они, собственно, синенькие, красненькие, это онлайн. Ну и с p 90 и скаутом на перевес в общем-то, в онлайн взгромоздились на точке Б. Никерыч, капитан команды, попытался ваншотнуть с дигла. Ваншота мы с вами не увидели, но и точняк, по всей видимости, тут, к сожалению, оказывается просто не удел. Узбекские или другие? А, Ильор. а завтра... Ой, не завтра, простите. В среду мы будем с вами смотреть финалы и игру за третье место на одном турнире. Но там, правда, формат турнира 2 на 2. А в ближайшее время, пока что вот в обозримом будущем, как минимум на этой неделе и на следующей, никаких турниров крупных, ну или даже хотя бы мелких, не планировалось. Точника находят, выбивают с него девайсы, и это та самая ситуация, когда уже теперь засейвиться не удается. На табло 6-1 разваливаются постепенно ребята из команды ДСК, и, наверное, опять же, основным... Корнем всех бед является то, что ребята, выиграв ножи, в начале в обороне. Я понимаю, что это желание дать камбэк во второй половине. Абсолютно очевидно, и это 100%. Конечно, такие меты бывают, когда команда думает, что во второй половине удастся э, сделать камбэк. Я спрашиваю, потому что на экране синие 6, красные 1. Ой-ой-ошеньки, -ой ой -ой. простите, дорогие друзья, спасибочки большое, что вы мне озвучили, все, вот теперь вот так, простите, простите, пожалуйста, Али, огромное вам спасибо за то, что поправили, а то вот все смотрят, никто и даже внимания не обратил, что команды-то как бы да, местами помененные Да, в данный момент ДСК играют в обороне и у них всего один матчпоинт за душой, беда-беда Беда-беда, потому что и в этот раз Гордон, скорее всего, ничего спасти не сможет. Шук ставит хедшот, и это, дорогие мои друзья, 7-1. Ладно, всем пока и нет виснет. Гейм-овер еще только 13 минут назад писал, что интернет у него идеальный, а сейчас пишет и нет виснет. Давай, гейм-овер, удачи тебе. Похоже, ничего не меняется. Раньше мы с ДСК фанились и громили их на стриме, теперь онлайн это делает, печалька для... По всей видимости, наверное, недописанное сообщение для ДСК. По всей видимости, хотел сказать Володя. Пока, да, к сожалению, для команды ДСК. Все, пока. Фиговенько получается. Ну, у меня есть как бы небольшая инсайдерская информация, так сказать, да, что команда ДСК уже пришли на этот матч не сильно э, морально готовые к сопротивлению, да, потому что у них там э, кое-какая история приключилась. Не буду озвучивать ее, Ну, думаю, это не имеет никакого значения к происходящему. Да и это будет выглядеть, как будто я выгораживаю ребят. Кстати, кот делает уже, по-моему, третий минус, если я не ошибаюсь, в этом раунде. Шук! Шу шук, шук, шук, шук, шук. Шук и его товарищи Рейзен остаются... Ни хрена! Вот это подпрыгнул! Боже мой! ха ха Охренеть, дорогие друзья, вот это Поворот событий, Шук просто в прыжке Ставит одну пульку сопернику Никерыч разменивает погибшего Шука Рейзен АФК Дорогие друзья, яй яй яй яй яй А ведь мог бы, мог бы Если бы проснулся сейчас, побежал тащить Может еще и затащил бы В общем, да, дорогие друзья, интересный, интересный матч однозначно. Ну, как минимум, ДСК уже, по сути, второй раунд получают, ну, абсолютно, простите мне, конечно, за грубость. Но на халяву, а, по сути, ничего для этого не сделав. Да, вот если в глобальном выражении Рейзен, ну, не отправил еще отдыхать под конец раунда. Ну, Код, естественно, у нас на сейве, и раунд заканчивается в любом случае победой команды... One line, про, простите, победой команды ДСК, но, тем не менее, на самом деле, если была бы прям реальная перестрелка, ну, нельзя было бы на 100% утверждать, что ДСК ее все-таки выиграли бы. Тут, конечно, если бы Рейзен не стоял бы АФК, кстати, между прочим, хочу заметить, что именно благодаря Рейзену уже второй раунд остается за командой ДСК, это вот... Повод подумать. Повод задуматься, знаете ли, мои дорогие друзья. Рейзен. А, минус Гордон, мора, ответный минус по тачанчики, чики-чики. А следом еще и минус по кэшу. Прилетает Рейзен, в свою очередь, забирает точника. Ну и, кстати, смотрите, да, неожиданно у нас сейчас появился кэш. Смотрите, появился кэш, вдруг и пропал. О! Короче, понятно. Короче, все понятно. Но сервер, в общем, писал информацию об игроках очень нехотя. Поэтому игроки сбоку у нас и не появляются. Ну, в этот раз код, как и в предыдущем раунде, дорогие мои друзья, спасает ситуацию для коллектива ДСК. И вот здесь уже справедливости ради а, можно, наверное, подметить, что это первый и на данный момент, наверное, единственный заслуженный раунд команды ДСК. То есть, если первый раунд они получили из-за того, что Рейзен пытался зарезать своего соперника, но не зарезал, а второй раз... Команда ДСК выиграла раунд только в том случае, когда у команды OneLine онлайн Рейзен стоял АФК. Ну а теперь наконец-то что-то хорошее получилось уже именно в процессе перестрелок, дамы и господа. Но ну, сейчас Никерыч пытался... Пытался сдержать натиск своих соперников на точке Б. Шук. Два ответных минуса. Но пока все равно в любом случае все идет с большими-большими проблемами и сложностями. Код 002 забирает Шука. И последним остается Рейзен. Насколько я понимаю, у команды в онлайн в очередной раз шансов на победу остается все меньше и меньше. Перестрелка на 9 хп. Чуть-чуть коцнула команду Рейзен. Команду Рейзен, господи, команду онлайн и игрока Рейзен в частности. Пытается Рейзен переспрейть соперника с калашей, заканчиваются патроны. Да-да-да. Такое бывает, дорогие друзья, такое бывает. 7-4. Ну, собственно, опять же, крылатая фраза, которую я очень часто люблю произносить. Не люблю, на самом деле, произносить, но частенько приходится, по-честному, если... Да, вы ее, да? А, да выпендривались, давайте, наверное, вот так скажем, да, потому что команда ДСК в данном а, промежутке времени, вы помните, я говорил, что 4-0 выигрывая, не надо выпендриваться над соперником, потому что вот теперь 7-4, и 7-4 это уже даже близко, не 4-0, согласитесь, дорогие друзья, потому что тут разница всего в 3 матчпоинта, да и счет абсолютно рабочий. Никера, а, находясь в своем собственном респауне, вместе с Гордоном пополам разваливает оппонентов. И, ну, как-то надо признать, что Шук со снайперской винтовкой это, конечно, очень хорошо, но удастся ли реализовать снайперскую винтовку должным образом? Попал я не понял. Я чуть не понял. Нет, не. по, Ну, теперь точно попал. Никерович! Не выживает, не выживает Никерыч, успевает забрать Тачанчики-Чики, и э, на этом раунд заканчивается, и более того, раунд заканчивается победой команды OneLine, как и первая половина в целом вот на данном этапе. Кстати, ответочка от Никерыча прилетела. А, Володя э, э, Дуримар тот самый, да, не сравнивай вас и их, сейчас сложно так просто сыграть и начать играть как не в себе, вот. Вот такая вот сложная инфа. Тезка, привет, отличного стрима. Александр, тебе тоже приветик и приятного просмотра. Хорошего настроения и всех-всех-всех земных благ. Кэш, минус а СП-90. С Снайперская винтовка там пытается свое, конечно, отработать. Тачанчик и Чики, кстати, лишил хедшотом жизни точника. Это практически, между прочим, тезки. Точанчик и Чики. И просто точняк. <свят> что-то похожее все-таки в их никнеймах есть. Гордон в дымах сидит, не может выйти, хотя прекрасно слышит топающих оппонентов. и Ну, навряд ли, навряд ли, очень навряд ли получится, конечно, э, в частности, именно у него что-то сделать. Но, но дорогие друзья, есть другие войны. Это Мора и Кот, против которых остался один... Ха-ха-ха-ха. <смех> Блин, <смех> я валяюсь просто с этого. С этого пацана, какие штуки он сегодня ставит. Есть дефьюз киты-то, есть. Все, отлично. Можно поздравить команду ДСК с победой. Но, на мой взгляд, конечно, позиция Шука после первого кила была... Ну, малость странная, вот как мне кажется, да. Глуповато было в какой-то степени. Сидеть все еще в той же самой точке и надеяться на то, что и второй соперник также откроется, а ты успеешь ему дать ваншот. Андрюха, привет! Приветщий тебе, большущий. Тем временем... Код со снайперской винтовкой отправляется крышевать баночку. Там у нас, возможно, появится Рейзен. Появляется. Но, кстати, попадание в Рейзена зафиксировано все-таки не было. Рейзен занимает далеко не самую качественную позицию, как по мне, учитывая, что там есть АВП. Ну, еще и в сайде соперника не успевает забрать Никера. зато вот, кстати, успевает какие-то фраги делать, но в результате э, сплит-пуш, если можно, конечно, называть это дело сплит-пушем, на точке А все-таки, ну, как-то пытается реализоваться, да, парадоксальнейшим образом, и Рейзен вот теперь, наконец-то, отстрелялся. Три килла от Рейзена, при том, что в первого оппонента всадил... Полобоймой и забрать так и не сумел До сплит пушек, к слову сказать, не дошло Перестрелку игроки атаки на меду выиграли И отправились все дружно, всей командой а, На точку А через длину Поэтому это был не сплит все-таки, а ну, банальный пуш длины Накидывается моменталка По-моему, не... хотя нет, нормально, нормально залетела моменталочка Под эту моменталку, кстати, неплохо достаточно сработал кэш и клауд Которые забрали сейчас... Своих соперников потерялся абс... Вот кэш опять, кстати, обратите внимание, появляется постоянно то с одной стороны, то с другой. Но он единственный почему-то, который здесь периодически мелькает. Но правда, когда умирает только. Забавно вообще, забавно. Сервер работал, ну, максимально как-то поганенько, честно говоря. Кот 002! Минус шук, и ситуация у нас 3 в 2, где атака, кстати, в меньшинстве. Рейзен пытается дождаться из дымов кого-то, а у нас уже неожиданно подсадка в сайт, дорогие друзья. Рейзен тут, оказывается, вместе с Клаудом неудел. И итоговый счет... Блин, ну только что же все появились! Вы видели, дорогие друзья, буквально на секунду появились пары, и все работало. Чертов сервер. Поганый, чертов сервер. О! Мора. Мора. Появился, опять пропал. Ладно. У меня очень много вопросов к этому серверу. Рейзен! Вот это аркад на мидл, дорогие друзья. Дабл кил. Гордон отстреливается в ответ. Забирая шука, но не Рейзан. Рейзен продолжает настрелы. Забирает еще одного соперника. Далее, увы, ему приходится. Простится, грубейшая ошибка от Клауда, и вот эта ошибка, кстати, в целом может стоить поражение в раунде. На самом деле, вот так вот, если объективно, да. Бомба, да, конечно, под подконтрольна игрокам обороны, но что если бы Гордон сейчас взял и начал бы просто ваншоты раздавать налево и направо? К чему бы это привело? Ну, потенциально, скорее всего, к поражению в раунде, да. Это так вот прям заходить далеко даже не нужно. Но ну, а итоговый счет на данный момент 10-6. Луз минимум для коллектива ДСК, увы, становится нереализуемой историей. И реализовать ее вот конкретно в этот э, промежуток времени, ну, не удастся. Попытка захода на точку Б. Там Шук с Юмпом на перевес пытался бороться. И наборолся в результате, короче. Одного забрал. Далее э, закончился сам Шук. Рейзен с Эмочкой э, выглядит уже куда более уверенным игроком. Кэш, непонятно. Правда, почему не пытается пойти реализовать свой могучий убер девайс? И вот Свой могучий убер девайс. Кэш все-таки реализовал аж на целых три кила, дорогие друзья. Ну и там у нас дефьюз бомбы. Собственно, после которого счет на табло становится. 11.6. Я уж начал бояться, что не, не станет дефать. Да, Андрюх, best of 1. Света абсолютно правильно тебе пишет. Вот такие дела, дамы и господа. Вот такие дела. Так, ну, собственно, 17 раундов, между прочим, ребята уже отбегали по-боевому, по-боевому. Вечер добрый, давно не заходил на твои стримы, Олег. Привет-привет, Олег, как твои дела? Давненечко действительно тебя не было видно вообще нигде на горизонте. Как оно вообще? Как поживаешь? Люцифер Иван, тоже привет. Ну, собственно, ДСК принимает решение сделать банальную, но рабочую стратегию. Почему она рабочая? Потому что точка захвачена. И форс, пуш, длины... Это, на мой взгляд, достаточно обычная, стандартная, но, опять же, повторюсь, рабочая мета. Она сработала настолько идеально, что команда ДСК... Д... ДСК... А, простите, команда OneLine не сделала ни единого килла по своим соперникам. Ну и на табло теперь у нас уже воцаряется 1-7. И какие-то легенькие камбэки вполне себе возможны, опять же, в исполнении коллектива ДСК, учитывая факт того, что они теперь будут играть... В сильной стороне, но кто здесь станет победителем, известно пока. Ну, на данный момент, конечно, тем, кто играл этот матч, но нам неизвестно. Ой, простите, дорогие друзья, а у меня, оказывается, здесь одну секундочку. Так, все, я здесь, дамы и господа. Что-то обнаружил, что на планшете у меня неожиданно закончился <связывающий>, беззвучный режим. Кот! Кстати, со скаута. Кстати, просто два кила. Жесть. Ладно, Сань, на собрание зовут. Если трансляция не закончится, потом сойду. Али, удачно побывать на собрании. И вообще, в принципе, ну, собрание, я, насколько понимаю, касается работы, разумеется. Удачи в работе. Буду рад еще раз встретиться. Рейзон! Да ладно, выбил! Он просто выбил! Да, мои господа, зубы всем соперникам. Нет дефюзкитов, но есть более чем достаточное количество времени для победы. Ну а посему 12-7. Камбэки отменяются, по крайней мере, на данном этапе. Да, понемногу суету вернули. В какой уже раз? Турниры ищем пока что. О, это здорово. Это здорово. Кром... Комментатор профессионалейшн. Нур, спасибо вам большое. Очень приятно слышать добрые слова в свой адрес. Огромное спасибо. Очень рад, что вам нравится. Рейзен! опачки, Здравствуйте от Рейзена! Не успевает, причем, добить того, в которого начал стрелять, но... Подставившийся Никерыч, по сути, спас своего тиммейта Гордона, у которого осталось 18 хп Мора при этом забирает двух оппонентов, Клауд забирает еще одного. И ситуация, кстати, ну, по-моему, очень неоднозначная у Тачанчики-чики-чики, он же Изичка, он же Господи, хотел сказать... Простите. <с> хотел сказать кессон. Не знаю, почему хотел сказать кисон, С чего бы вдруг на самом деле здесь был бы Кесон. Конечно же, калибри. А, вот. Короче. Остается один против двоих. Но одного из оппонентов он уже забрал. И этим оппонентом был Мора. Теперь перестрелка один на один с кодом. 40 хп против 74. И код. Легкий минус. Легкий. Потому что как 40 хп было, так 40 хп и осталось. Но ДСК борются и набороли на восьмой раунд. Это радует. Это шоу-матч? Да, да, абсолютно верно, это шоу-матч. И... Слоу раунд, дорогие друзья, медленный, медленный, вдумчивый раунд в исполнении команды ДСК. Может, не знаю, насколько это, кстати, сработает относительно того, что у игроков обороны вообще сейчас, по идее, что-то типа форс или экономического. Но, скорее всего, это форс, потому что есть какие-то диглы, есть М-ка. Немного, но... Но да. Кот до сих пор играет, еще удивлен. Помню, как за мой коллектив играл. Играет, играет, конечно. Многие старички играют, многие еще и даже вернулись в игру из тех уже, кто уходил. Вот, кстати, <coughs> простите, ранее упомянутый код. Врубает тачанчики-чики, и только шук может сейчас остановить. Остановить. <coughs> Я просто валяюсь. <coughs> <Это> просто... <coughs> может остановить и останавливать, дорогие друзья, делая три минуса. Но остальные, конечно, тиммейты немножечко... Прям руинят, но если бы не рейзен, то тут прям вообще бы габелла была. Но все-таки, дорогие друзья, 13-8. Старание Мишука. Этот раунд спасен, черт возьми. Я аж просто я аж в этот момент слюну проглотил куда-то не туда явно. Потому что аж кашель просто спровоцировали эти божественные три ваншота с дигла. Кот! Минус кэш. Вот так. Не, стр... не следует перестреливаться с медом, если на меду находится э, какой-то жесткий, жесткий человек со снайперской винтовкой. Любого причем пошиба, пусть это АВП, пусть это скаут или скорострелка. В принципе, не стоит лезть на поле боя, в котором ты, ну, как бы не котируешься и не тянешь, да, так сказать. Там идеал, по-моему, торчит немного, нет? Ну, конечно, торчат диффузаты как бы. Уж э, стоит ли объяснять Рейзону, что у него, когда он стоит вот так широко, э, тор торчат дифюз э, дифф, э, киты. Если бы их не было, можно было бы так стоять. Но вопрос -то в том, что они у него есть. А, бомба установлена на споте Б. Рейзан. Ну зачем так жестко? Черт тебя дери. А вырубает точника. Никера и мора по минусу в ответку. Ну и Клауд. Ну, Клауд может еще, конечно, и поборется. И неплохо, надо признать, поборолся. Остался один на один с Гордоном. Но, да, конечно, при учете того, что Гордон в этот момент находился в позиции, а его соперника совсем нет. Плюс его соперник уже начал спрейть. Ему нужно было как-то сконтролировать э, стрельбу. Ну, очевидно, что такое. Очень тяжело выиграть. Там играет роль удача И удача в этот момент, как вы понимаете, была не на стороне игрока обороны. Ну, не легла, не легла стрельба, такое бывает. Георгий, привет тебе, большущий. Никерыч минус кэш. Следом еще и минус по Рейзену от кода. Ну, смотрите, смотрите, сейчас так вот потихонечку не шутя, да, и камбэк у нас начнется. Будет забавно. Забавно. Хаешка от Тачанчики, Чики-Чики. Давайте буду называть его все-таки Калибри, потому что ну, это все-таки его основной никнейм. Будем будем Калибри говорить. Та -а -а! Боже мой! С диглами на перевес и Калибри. Господи, Ешух просто разваливает своих визави. Это какое-то... Ну, я не знаю, как еще назвать это. Просто у меня слов не хватает для того, чтобы охарактеризовать происходящее. Ну, минус калибри. Один на один Шук остается с Точником. При этом, конечно, позиция у Точника в разы лучше. Не в пример, конечно же, тому, какую позицию в данный момент занимает Шук. Ну, я бы сказал, такой не выигрывается. И да, дорогие друзья, такой не выигрывается. Минус от Точника, и это все-таки 13-10. Никита и Белгейм, приветик к вам, ребята. <кười> <кười> Простите, дорогие друзья. Ну, собственно, разница в три матч-поинта между коллективами. Она и была в три матч-поинта при начале второй половины, когда было 9-6. Да, по сути, можно сказать, что что-то второй половине 4-4 и не сильно что-то изменилось. За исключением Рейзена, который только что поставил два ваншота и погиб, к сожалению, но его сменяет Шук. А Шук вы тоже знаете, как хорошо стреляет с дигла. Разбирают Мору, нашли Гордона, но ну, Гордон, правда, за себя постоять хоть как-то, но все-таки сумел. Минус от Гордона по Шуку, и Кэш при этом находится в непосредственной близости и ждет возможность... Ну, как-то что-то где-то размять. Опа, слышны выстрелы снайперской винтовки В респауне, это кот И вороба вырубает клауд Гордон пытается спастись бегством на точку Б. Кстати, справедливость ради, ему, естественно, удастся убежать И очевидно, что а, не смогут игроки обороны его догнать Но сможет ли он удержать точку, да? Понятное дело, что он ее, естественно, сейчас захватит, возможно Хотя, смотри, что-то пытается придумать, а... Минус от клауда. Нет, к сожалению, не затаскивает Гордон сложившуюся ситуацию. И на табло 14-10. Онлайн постепенно приближаются к тому, чтобы что? Правильно. Чтобы победить. А вот команды ДСК как-то планомерно не хотят. Ну, вот прям реально не хотят побеждать. У них есть все для того, чтобы победить. Есть хорошие стрелки. Есть сильная сторона за спиной. Но что-то вот не идет, когда их приходят и закрывают с дигла. Ну, лично я бы, наверное, расстроился. Ну, я бы не ливнул скатки, конечно, после такого. Но расстроился бы однозначно. Кэш попал по оппоненту, но без минуса. Рейзен, кстати, погиб вместе с Кэшем. Калибри разменялся на парапете, ну, на 8, если можно так сказать. Шук не отпускает точника, но остатки игроков атаки все-таки пробежали на точку А. Как не крути. А, и Шук занимает позицию на... А и они без бомбы пробежали. Бомба-то у банки лежит, дорогие друзья. Вот это да. Но ну, Мора сейчас будет обходить. Задача кода, наверное, дождаться а, стяжки от тиммейта. Тиммейт пытается что-то начекать, но хитрый Шук вообще уже покинул эту позицию. Ему, в принципе... Э его, в принципе, там на меду уже найти будет нельзя. Какие тайминги для кода! Халявный минус для Шука. И теперь один на один против Моры. Ну, Моры, правда, 100 хп и скаут. Одной пули из которого будет по сути, да, по сути, по сути, господи, простите <laughs> По сути будет достаточно для того, чтобы э, застрелить и убить Шука Но ну, очевидно, конечно, что это перестрелка с длиной Да ладно, и Шука ее выигрывает, бог ты мой Имея всего-навсего четверть своего лайфбара, дамы и господа Ну как такое можно отдать-то? Ну 3 в 1 оставался, 3 в один И выиграл, 15-10, и это матчпоинт, дамы и господа Пять раундов команде ДСК до овертаймов. И всего-навсего один команде OneLine онлайн до победы. Код 002 забирает кэша. И начинается прокидка парапета, прокидка меда в исполнении игроков обороны. Для того, чтобы атака, естественно, не сильно уж э, комфортно себя ощущала в этих позициях. Ну и Рейзен, видимо, в числе первых готовился на контакт. Но контакта прямого Пытаются избежать игроки атаки. Гордон забирает... Э, не забирает, простите. Калибри забирает Гордона. Ну и попытки. Попытки, попытки под точкой Б. В общем, насканировать Калибри. Он, кстати, перед смертью еще один минус сделал. Вот, может, не стоило его сканировать там. Да, такое себе. Такие себе планы, на самом деле, по сканированию. Ой, а там... Шук! Шук! Ты что, Шук, дружище? Завис у нас, Шук, стоя в дверях, черт возьми, Клауд остает. Ой, один на один! Один на один, дорогие друзья! 72 хп против 32. У Клауда 72. У игрока атаки немногим меньше, причем немногим. Немногим это почти в два раза. Ну что ж, дорогие друзья, 16-10. Именно с таким счетом заканчивается этот шоу-матч. Победа команды в онлайн и 71% проголосовавших в чате на ютюбе оказались правы. Ну, или правы. Кому как больше нравится, дорогие друзья.